Дорогие жители Донского края, 14 февраля 1943 года город Ростов-на-Дону был освобожден от немецко-фашистских захватчиков. Мы чтим эту памятную дату. И сегодня, в день 78-летия, мы поздравляем вас с освобождением нашего любимого города. И вот вернулись снова мы, нога, нога колами, вместе с головой. Ах, город слава новая, наш город жизнь суровая, Идем мы по знакомой, по с тобой. Ростов-город, Ростов-дом, Синие звезды небосклон, Улица садовая, скопеечка к Редактор